Вот Макс 228335. Интересный канал, тем, что тут раз, проходятся разные интересные игры, в том числе розыгрыш бесплатных игр. Заходим, участвуем, выполняем условия и получаем вкусные игры. Также вам советую зайти на Fine in Infroidis. Очень интересно, советую вам и поставить ему лайк и написать комментарий. Продолжай. Приятного просмотра и подписываемся также. Ну и что, мы с вами снова продолжаем играть в One Thunder. Ну, сегодня, конечно, вышло новое обновление 1.43.7.16. Конечно, обновление, так уж скажу вам, не очень-то неплохое и не очень-то хорошее особенно мне больше понравился ангар да мы сегодня играем с вами за Японию как я и говорил в предыдущих сериях а может я сказал что за Советский Союз давайте тогда один бой сыграем вот даже два боя сыграем вот японцами а потом уже будем играть за Советский Союз хотя бы просто один раз да, один раз а еще больше мне понравилась функция наборы можно создавать своих наборов самолетов и уже после этого делать, что мы хотим. Выбрал свой набор определенных самолетов, включил его и пошел играть. Так что даже не знаю. Ладно, давайте уж выберем какой-нибудь... Блин, что такое-то? Ладно, подождите. Сейчас. Ой, что-то не то случилось извините так в бой все а кстати тут можно сыграть потом с друзьями если вы хотите присоединиться со своими друзьями и сыграть обновление вам скажу так сразу неплохие не очень такие плохие не очень таких их хорошие еще раз повторюсь так возьмем новый самолет который у нас появился начнем точка истребителя на ну, почему ладно все начинаем играть мне как по ну, по вашему мнению я не знаю как но мне боль так нравится что давайте тогда снова О -о -о, уже и топливо показывается цвет также у нас синий если кому не сложно, пожалуйста, ребята, напишите, как изменить цвет, который вот, идет от крылышек. Да. Скажите, как изменить, и уже там... Я уже поставлю сам, какой надо, а какой не надо. Поэтому ждем. Жду я вас.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 товарищ Сталин блин товарищи кудзина сейф фуу у нас тут давайте вот, вот этого возьмем полный бак в По частности он мне как-то уже понравился за чего и наверное сами поймете позже сейчас М -м -м. Отряд номер один. Вот. Вот за это красочное небо. Что ли я оружие не перегрел? главное не перегреть вот сейчас я поддержу великое имя о кстати я еще заметил тут не так как было в предыдущей 41 версии обратите внимание где написано уже где шасси убраны выпущены и так далее можно сказать тут категорически изменили все вплоть даже мне как то уже все это нравится да вот кто этим таранщик да база атакована врагов Точно не тобой три, два, один, ноль. Блин. Придется идти на таран. Черт! Ой, да, пошел. Давай сбивай его. Он должен быть уничтожен мной. Ну нифига. Придется. Такой хороший самолет. Ну фазлы сухие, вы уничтожили, да. Что сказать? Так продолжаем, извиняюсь. Конечно, уже много чего изменилось, да. Ну и этот тоже не дурно. Нормально? Uh, so sorry for Корабль до что забрать что? Ли? What? What the fuck? What the fuck are you, bitch? Ай, да, да, да, да. Змия подлюки. О, нормально. Чего и следовало ожидать. Так, сколько у нас там идет? М, треть. О! Третье место. Нормально. Так, что у меня тут за результаты? Так, давайте посмотрим. Первый удар. Нанес первый удар. Спасение истребителей. Спаситель наземной техники. Серия побед 3 Нормально. Нормально. Нормально. Третье место. Да, но не дурно, да, согласитесь, не дурно. Так, чё, чё будем изучать? А давай мы изучим не компрессор, да. Все, завершить. Вот, кстати, играть с друзьями мы когда вот за каждого приглашенного друга 2, 3 и 5 получает 50 в подарок. Ну, ну, понятно. Вот, если вы хотите поиграть с друзьями, приглашайте их и получайте вкусные такие, такие всякие прибамбасы да, можно сказать, денежки дополнительные все такое. Так что смотрите, играйте сами и все остальное такое. Что жду вас. Ну и ладно, как я обещал, мы будем играть за Советский Союз. Да вот. Нет, танк, конечно, нам не надо. Сменить технику. Давайте будет что-то из элиты. Да, вот этот будет. Все. Можно сказать, все снарядили. Все готовы, да? Все. Можно сказать, в бой. Смело в бой. Вперед, товариак. Или как там говорится, я не знаю. 09 о, вот, давай вот этот. Все ждем. Альпийские луга. А потом я тут узнал из обновлений на сайте, особо читал, что добавился новый режим гонок. Я сейчас после этого посмотрю. Не, давай я Посм Посмотрим после этого и уже будем определяться, что там делать дальше. Может что-то Такое там хорошее будет. Как говорится, как ну, говорили в обновлении, там очень-то оружие убрано там. Оружие убрано, так что поэтому будет все нормально. Никто никого убивать не будет и все честно. Потом добавили еще всяких э, дополнительных истребителей. Например. А, не не истребители, а бомбировщиков реактивных пятого ранга ну а мне, как вы видите сами до арабии, а как раком до Китая. блин, ну, за что я ненавижу английский язык ладно, с вами ладно, продолжаем игру, что-то мы с вами тут случайно на паузу понаставили наш маляк а это прикольно сделали в того чтобы в какой то в левый угол смотреть надо будет просто посмотреть вниз вниз с экрана и будет все нормально показано что да как это да, почему Да. давайте мимо городка пролетим пускай дети там порадуются Самаля! было бы смешно конечно если бы я Крылом бы задел дерево. Самолет, детишки, детишки, самолет. Так в дом хирекс, а хрена. С паром чай пролечу. Кто такой у нас борзи? получит от Эшка. Здесь, конечно, еще ас. Ой, епошка. Громюшка. Да и пофиг. Фу, ёпта. Якорный Бабайт О, Исчез Уничтожен ага. Пускай перезаряжается Лететь нам все равно долго Так что ничего Вот Ну это я как бы понял. Ай -яй -яй -яй. блин ребята, если честно, я даже как-то про вас забыл <смех> извиняюсь так что Чё тишина какая-то очень долго была, да? ну уж извините так что-то мы реально замолчали на очень долгое время вы оценили все мои качества в вот, бою в игре, в этой что цените сами хотите ли вы играть с таким <laughs> игроком или нет я думаю что вам все таки будет приятно особенно если я буду играть за Ишака или за японскую модель которая была такая тоже быстроватая ну, ну быстро выстрела тоже что... надеюсь на это только еще залетел вау я еще самый последний реально, у меня лучше за японцев играть напишите пожалуйста в ком... пожалуйста говорю напишите в комментариях за кого мне лучше играть Советский Союз или Япония конечно максимум ну, другие вообще не смотрят а может и смотрят, но просто ничего не делают это я знаю да. так что Рано, напишите, за кого мне лучше играть За Советский Союз или же Япония Ладно, тогда давайте сейчас Вот этот играем и мы уже будем Закругляться, как я и сказал Бой тот, бой этот Как у нас Все будет нормально, все стабильно там жуткий. Да. Ан, полетели тогда на базу? Ху -ху -ху -ху -ху -ху. Как долго-то лететь? Ну когда-нибудь ну, когда это нас останавливало? Это а? нет? Так, общий боевой рейтинг три 3, три три три три три три три О, я что то не разглядел, ну что? я... Ну точно это не я. Помощь в уничтожении противника. нормально Ну, главное что мы победили это да так что что у нас тут? Победа? О! Не понял модификация так у тебя все улучшено так у кого там я что то смотрел было надо было купить я точно говорю я видел модификация, а во купить и уже стоит все можно сказать у нас все стоит ну между все все что надо стоит тут мы ничем не особо должны выделяться теперь так что все еще очередная элита ну и что, будем заканчивать на этом. Понимаю, что вся редкая маленькая вышла. Так что, если вы тут впервые подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Ну и напишите, конечно, как изменить цвет. цвет ну изменить цвет дыма и его положение. Подписываемся. Еще раз повторюсь, подписываемся. Ставим лайки, пишем комментарии. Всем удачи, всем чистого неба над головой и хороших боев.